Здорово, дружище, ну как ты, напиши мне в комменты, что тебя тревожит, попытаемся решить эту проблему вместе, а то я смотрю, ты совсем плохой стал, лайки не ставишь, ролики не смотришь до конца, а ведь просили, просили сами почаще выпускать контент, ладно, я дам тебе второй шанс, ты знаешь, что делать, братик. Ну что, давайте начнем, читать, наверное, ничего не будем, там по-любому вступительный ролик есть.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 приносила смену декораций, вселяю уверенность, что я все же приближаюсь к океану. И тут мой вазик заглох. Как же это по-русски? А, сука, блин. шаг, потом еще на шаг. И еще. Несмотря ни на какие препятствия. Когда-нибудь отдыхая на крыльце отцовского дома,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 Кто не понял, события происходит после смерти Артема, а наш главный герой, Сэм, просто хочет добраться домой. О, сразу второй рюкзак. Хеллоу, Сэм. А ч контрастность так резко изменилась? Ладно, давайте не будем цепляться графики. Сделали прыжок веры. Идем дальше. Какие-то задачи уже слева в углу появились. А потом посмотрим. Я думал на С присесть, а он ножи кидает. Заберу обратно. Я думаю, они мне еще понадобятся. На А у нас фонарик. Все работает, все хорошо. Чумодан. Значок бинокля появился. Наверное, по дефолту на Б. Совершенно верно. Фуникулер. Написано. Ставь лайк, если помнишь эту сумку. Посмотрим, сколько нас старичков. Это кто там шмаляет, а? Прыжок веры. Запугнем скиллом. Как видите, враги сбежали, они боятся. А мы получаем плюс 10 очков к смелости. Красивый вид. Вау. Что вау? Я так понимаю, нам надо помочь местному жителю. Согла, чтоб не по ногам, Значит, живой им нужен. Выстрел будет на Че, где они там? Я готов стрелять. там хочет? Есть такая маза, понял. Короче, шабазар, выходи уже. Куда выходить-то? Покажи. Сюда иди, Сюда иди, на. Слышали, Спасибо. как он сказал? Наконец-то. Я дождался. Минус. Минус. По-моему, они кончились. Спасибо за помощь. Надо же патрончики пособирать, а то в этой игре с этим дефицитом. Что-то не работает. А, тут русская раскладка. Пацаны, вы что приуныли? Так тут их получается двое. Вначале же было написано местный житель, а потом капитан еще. Давайте тут обыщем. Может какие-то припасы есть где оно ванную что сейчас какая-то оценка будет а нет так-то на помощь пришел о, о, полегче я же помог Удерживайте чтобы опустить быстро. оружие ну давайте опустим а, теперь Ха. ничего себе ну и что теперь а теперь на бутылку Слушай, если бы я хотел тебя убить, я уже 10 раз убил бы. Уже 10, 10 раз убили бы. Я корабль домой надо, не знаешь тут подходящего. Ха -ха -ха. Ну корабль настолько один, зато подходящий. Идем покажу. Ну идем, идем. Прыжок тети Веры, x 3 Ты тут осторожно, а то загремишь в К тем он, вон, красавцам! Все гоняются за мной. Перед котом своим выслужиться хотят. Хорошо, хоть живым взять пытаются. Кстати, да, иначе бы тебя давно завалили. Ну что, доставай бинокль, отсюда хорошо видно. Окей, как?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 А? сворачиваемся что за черт? крылан заметил нас уходим пока не налетел чё за крыла это шли тучи мыши да уши то говорит это чё за рык льва иди на хрен отсюда мыша шагали сейчас что-то будет А, это этот, как его. Гаргули его. Вагончик нам не спрятаться. Херово. Лут какой-то. Пошла нахер. Свинья прогатала. Ч убить ее не могу? Да ск... Ляна пыхтел тут. Че, куда он пропал? А, вот он. И вс? Жил еще мразь. В смысле погиб? А куда там еще идти? На -те свинца отведать. Ну тут выхода не остается, только прыгать. я да, ты что, дурачок? Зачем я этот насос достал? Ты там это, не рычи Вообще можно убить? Он уязвим? <свят> Может что, голова стыкнется? Ну долго мне еще так дрочиться с ним? Может его нельзя убить? А другой выход искать? Ну что ты, дракон, отхватил? Значит, его точно не убивать надо спрячемся за трамвайчик да умри же ты и где он давайте попробуем с двух сполкой поиграть вот он ты Ого. Вставай, ставай, вставай. Натис. Но мне кажется, все равно он не сдохнет. Чуть а че ты за Братан, тебе бы глаза закапать. Че, куда он пошел? Ладно, идем. Я ж не заблужусь, надеюсь. Контрольная точка сохранена. Это уже хорошо. Это что за звук? А, это лягухи. Стой, братиш. Братиш, стой. Ладно, хер с тобой. Везде разруха такая. Это, типа мини-станция какая-то походу опять на какой-то ступил о бомжи бутылки собирают где-то давай лезем в щелочку ой что мне затошнило идите сюда по идите пошли нами не не хочу Получай. Сколько. Хотя мне не нравится, беги русских. А взаимодействие какой то от меня будет, нет? Я вас всех убиваю. давай давай ломаем, но тут что -то они встают? Все. Подонок. Ау. У И не нет равных. Пока. Отставит меня! Вот как бывает, раскидал всех, один удар пропустил, и все. Ну что, допрыгался, бычара? ФАКОВ! Да, факов. А -а -а, все я в отключке. Но уже события поинтереснее развиваются. А тут эта летучая мышь вообще, мне кажется, не к месту. Точно говорю. Слышал, как он ругался, когда вязали. Фаг и увол, козлы, ай, я. Американский это. Да ты и по-русски-то не очень. Откуда знаешь что американский? Ну, знать не знаю, но до войны в кино слышать. Аргумент. Так он может тоже. Он, кстати, очухался. Ты сам-то откуда? Из Москвы. Слушай, а ты не американец сейчас им, а? Нет, блин, бурят! Американец! Американец! Вот видишь! кто тут у нас так кидал. Правда, не помогло. It's just not my день. День, говорю, не мой. <свес> Похоже на то. Ну ничего, может, еще и рад будешь. Братва, мы американцы, оказывается, взяли. Надо кота вызвонить, доложиться. Бажи, <свес> я курьер. Кота мне дай, тут новость для него. Его не восемь не Ладно, подождем. Глуши мотор, братва, ждем босса. Это они мне к субмарине-то везут, наверное. Вот, кстати, к вопросу про не твой день. Видишь что там? Вижу. Тучи. Тучи. <смех> Тучи. Это брат Буря. Точно, Буря. И они у нас тут не Попадешь в такую и не поздоровится. Так что повезло, что мы тебя приняли. Курьер, бос на мостике. Переключаю на него. Добро! Доводись! И давай на лодку. Ну что там, передали капитану предложение? Не, его шушера какая-то спугнула. Но с ним один тип был, мы его прихватили на всякий. Оказался американец. Ты в своем убили? Обижаешь, босс. Ругался, как ты, в худшие дни. Дай-ка родитель, американцы, этому. Окей, родился. Клайл. А, главарь тоже американский? Сэмюэл US Marine Corps. Ага, <связывающий> <связывающий> а, я и сам не очень верю. Ох, да так, это Лакост, ясно? Быстро его сюда, конец связи. Есть, босс. Видишь? Эффект какой? А кто все сразу понял? Кто сказал, что Американец, а? Да, это та субмарина, что капитан показывал. Второй дура. Воща наша. Да уж. Вам всем пизда. Утырки лысые. Это босс! Это он? Это я! Вау! Well, Тебя что, не рассказали? А? Сейчас!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 Ой, оно я ноги вижу. Буду лампочки у них выкручивать, чтобы хоть как-то им насолить. Привет, Черт, 23 года другого американца не видел. Я Том, кстати. Я рад тебе видеть, Том. Это твой корабль? Билетика не найдется. Билетика? Ха-ха-ха. Это ты хорошо сказал. Идем пообщаемся. куда тебе билетик-то? До Сан-Диего, ван Калифорния. Ха, вот где рай на земле был. Но ну, если не считать пробки в Алле в час пик, конечно. Слушай, напомни, как ваша команда бейсбольная называлась? Падрес. Точно! Наши с ними играли часто, я то и с Ситлосом. Mariners. Это если ты меня еще проверят, думаешь.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 Это длинная история. Может, лучше коротко рассказать? Да, я тоже считаю, что лучше коротко. Ну, может, хоть вкратце расскажешь. Значит, вкратце. Я тут бизнесом занимался. У местных были большие деньги и возможности, но не было связи и стиля. Вот я этот недостаток и компенсировал. Как раз перед войной дело вышло на хорошие обороты, но тут упали бомбы. Было непросто, но недавно у нашей компании случился лаки break. Мы нашли вот это. Только у нас есть одна проблема. Лодка-то на ходу, но реакторы выработали все топливо. А достать новые, заправить лодку может только бывший капитан.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 А лучше сначала передохни, ты же с дороги. Спасибо, но я лучше пойду. Предпочитаю ковать железо по короса. Ну, как знаешь. Спасибо, Том. Но я пойду. Бур-то уже кончилась. Удачи, будем добрые. Обязательно, счастливо. Счастливо! Да, давайте, пацаны, пока.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 Ну, ничего важного я для себя не узнал. Привет, дядя Сэм. Здорово. Тебе в тир сейчас, там все выдадут, босс распорядился. Вон туда, по мосту. Все, ребят, на этом мы закончим серию. Но следующая серия уже не за горами. Поэтому ставь колокольчик, чтобы не пропустить ее. И лайк, если понравился выпуск. Всем пока.